Елали Малыш, здравствуйте. Сегодняшняя тема родители. Что может быть дороже в нашей жизни? Дороже родителей, дороже наших родных мамы и папы, дороже тех, которые родили нас, которые воспитали, поставили на ноги, дали будущее, дали жизнь, позволили дышать, позволили быть. Ничего. Есть дети, но это другая тема. Я хочу вам сказать о том, чтобы вы обратили внимание, как вы относитесь к своим родителям, к отцам и к матерям, какие вы с ними, какие вы без них, как вы о них думаете, находясь рядом и как вы думаете о них, когда их рядом нет? Что вы говорите, какие жесты, какие слова вы позволяете, какие мысли вы позволяете по отношению к ним? Любите ли вы их? Любите ли вы их тогда, когда вы с ними? Как вы ведете себя наедине с ними? и при людях, нет ли некой показушности, нет ли некой галочки для людей, не для себя, чтобы показать, что люблю. Часто ли вы целуете руки ваших матерей и отцов, обнимаете вы их, целуете ли вы их в щеки? Когда вы видели последний раз слезы их радости, которые текут благодаря вам, помогаете ли вы им? Звоните ли вам часто, приглашаете в гости, приезжаете ли сами, приводите ли детей и внуков к ним. Как они живут? Вы задумались, о чем они думают? А если они пожилые? Если они сами? Вдумайтесь, как им без вас? На минутку. А если ваша мать осталась одна и уже вдова? Либо ваш отец остался один и вашей мамы уже Нет. А если того хуже, нет ни того, ни другого. Как вы теперь? Подумайте, как вы теперь будете жить и как вы теперь живете, не успев своим родителям сказать, что любите, не обняв, не поцеловав их руки, не поблагодарив за то, что вы живы, вы их поблагодарили хотя бы раз. Часто ли вам говорили слова благодарности? Часто ли они слышали от вас, что вы их любите? Задайте себе эти вопросы, проникнитесь тем, что ваши родители – это те существа, которые не вечны, как, впрочем, и вы, но это произойдет гораздо позже. Но наши родители увядают на наших глазах изо дня в день из года в год. Они не молодеют, они постепенно уходят. Но вы позволяете им уходить, если вы не любите. Быть просто сыном либо дочерью своих родителей – это не означает любить. Приходить иногда молча, либо звонить раз в год – это не любить. Отправлять открытку, либо встречаться иногда в скайпе – это не любить. Принести сумку продуктов раз в месяц – это тоже не любить. Либо просто знать, что есть мама и папа, а и на другом конце света, либо в соседнем подъезде. Мы встречаемся, улыбаемся, здороваемся – это не любить. Вы забыли, как вы их любили, когда вам было 10, когда вам было 6. И не потому, что вы были рядом. Вы сейчас рядом. Вы просто взрослый. Вы уехали. У вас семья, работа, своя жизнь. Вы отрезали пуповину, соединяющую вас с родителями напрасно. Этого делать нельзя. Тогда когда мы стремимся стать взрослее. Стильми все, бежать из дома, как можно дальше от родителей, от их заботы, которую мы иногда так ненавидим, не прощаем, которую так иногда бесит, когда мать или отец постоянно спрашивают, как дела. Оденься теплее, один теплого, один шапку, далеко не ходи, звони где-то, где бы ты ни был, нас это раздражает. Вас раздражает любовь родителей, по сути. А какие вы теперь? Какими вы будете с вашими детьми? Думайте другими? И как вы отнесетесь к тому, что вы теперь будете раздражать ваших детей? Вспомните ли вы теперь о своих родителях, живых или покойных? А если покойных, то что теперь вы подумаете, что теперь вы скажете самому себе? Все ли я делал правильно, смогу ли я услышать прощение? Хотя прощение родителей – это безмолвная улыбка. Родители всегда любят и всегда простят. Но как бы хотелось сказать, что люблю, как бы в ответ хотелось услышать я тебя тоже как бы хотелось поцеловать мать и уроки. Но уже нет возможности. А что ж не сделали этого тогда когда они были живы, что мешало? а теперь жалеете а те, у кого родители живы. подумайте о том, как им без вас. Какой бы не был у них не был достаток, где бы они не жили, значения не имеет. Они бедные, если рядом нет их детей. Мы остаемся детьми, покуда у нас есть родители. Вы всегда будете детьми, это прекрасно. Нельзя этого стесняться, от этого убегать. Нельзя на это обижаться. Это искренняя любовь родителей. Она их проявляет, ваша мать именно так, ваш отец по-своему. Кто-то молчанием, кто-то крика, кто-то излишней заботой. Это нужно любить, это нужно ценить, потому что завтра этого может больше не быть, никогда с вами поймите. В жизни этого больше вы никогда не услышите, не почувствуете, как мать, крича с окна, просит одеть шапку. Подумайте, как это прекрасно, о вас заботится мама. Вам 20, 40, 60, а у вас есть мама, которая заботится, которая звонит и спрашивает, не голоден ли ты? Куда ты уехала? Когда вернешься, позвони, приди. Она нас бесит, какие мы эгоисты, это так цинично, это так бессовестно и так будет вам горько, когда их не станет, когда вы могилы будете реветь, вспоминать о том, что говорили или не говорили, вам будет стыдно, будет больно, но будет поздно. Берегите родителей, берегите память, берегите отношения, берегите каждое слово которые произнесут ваши родители. Берегите все то чувство, которое вы пронесли сквозь жизнь с первого вздоха, как только вы родились. Они были рядом, они сейчас рядом, где бы они ни находились. Так будьте вы рядом, не покидайте, не забывайте, будьте рядом в полном смысле этого слова. На этом все. Берегите себя, подписывайтесь на канал и оценивайте видео.